В результате воздушной атаки российских войск на аэропорт Гастомель под Киевом был сожжен один из самых больших и мощных самолетов в мире украинского производства Ан-225 «Мрия». Данные сайта мониторинга воздушных судов Flightradar подтверждают, что после 5 февраля «Мрия» находились в аэропорту Гастомеля и никуда не вылетала. В то же время пять грузовых судов Ан-124. 100 Руслан были вывезены ранее и находятся за пределами Украины и могут участвовать в логистике по доставке вооружения от западных партнеров. Его восстановление будет стоить более 3 миллиардов долларов и потребует более пяти лет. Украина приложит все усилия, чтобы эти работы оплатила государство-агрессор. Это был самый большой в мире самолет Ан-225 Мрия. Источники журналистов предоставили в подтверждение фотографию уничтоженного Ангара в котором находилась Мрия. Согласно сайту мониторинга воздушных судов Flight Radar, самолет Ан-225 Мрия с бортовым номером yr 80 февраля прилетел из аэропорта Билунд в Дании в аэропорт КП Антонов в Гастамеле. После этого борт оттуда не вылетал. Самолет был спроектирован и построен в СССР в единственном экземпляре на Киевском механическом заводе. Причиной постройки Ан-225 была необходимость создания авиатранспортной системы для проекта многоразового космического корабля «Буран». Основным назначением тяжелого транспортного самолета в рамках данного проекта была перевозка различных компонентов ракеты-носителей и космического корабля от места производства и сборки к месту запуска. Также существовала важная задача доставки космического челнока на космодром в случае приземления его на запасных аэродромах. Кроме того, предполагалось использование Ан-225 в качестве первой ступени системы воздушного старта космического корабля, что требовало от самолета грузоподъемности не менее 250 тонн. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новостей, ставьте лайк и жмите колокольчик. Рассказывайте друзьям и делитесь в комментариях своим мнением.